Как же позиционировать сетевой маркетинг в социальных сетях? Вы знаете, есть совершенно разные стили. Есть люди, которые стараются максимально много показать денег, что у них, значит, все хорошо. Вот. Но а, некоторые показывают более правильно, отстраиваются в сторону продукта, и у них появляются клиенты. А, я считаю, что правда где-то посередине. И сегодня мы поговорим о том, как найти свою золотую середину меня зовут Зайцев Алексей. В этом бизнесе я 20 лет. За это время вырастил большое количество лидеров. И некоторые из них очень-очень успешно развиваются в социальных сетях. А сегодня я хочу поговорить о том, как вам выбрать свой путь. Найти свой путь. Да, NSP, Сделать так, чтобы в социальных сетях к вам все-таки начали как-то... Ну, не сыпаться, но как-то иногда приходить входящие заявки, как это можно говорить. людей, которые хотят что-то через вас сделать ну, в этом бизнесе или в компании и так далее, и так далее. Итак, вот интересный момент получается, да, что некоторых мы смотрим, и у них, значит, там, там стиль жизни, как они, значит, путешествуют, как они, значит, отдыхают, какая у них там машина, там и так далее, и так далее. И вот эти блестяшки, фантики, они показывают большинству людей, чего они добились, за, ну, за какие сроки. Но в этом есть тоже как бы свое зерно. Туда идет входящий трафик амбициозных, резких людей, которые быстро все начинают и а также быстро все бросают. И вот я специально сейчас об этом говорю, потому что когда люди падки на деньги, они легко попадают на другие деньги, в другие сетевые компании, в другие проекты, и они, ну, Амбициозные, слишком для того, чтобы закрепляться надолго в одном месте. Поэтому я считаю, что показывать деньги, продавать. Деньги в этом бизнесе, продавать э, истории успеха только денежных людей, это удел сверхсильных лидеров, вот, тех, у кого там дикая харизма, кто может просто на своей харизме перетащить людей, вот, но таких людей меньше, чем одна десятая процента, то есть большая часть людей даже близко не сможет так работать и повторить ничего подобного. Если мы посмотрим на самых топовых ключевых лидеров большинства нормальных сетевых компаний, вот, э, у них не очень-то круто развитые социальные сети. То есть какие-то какие единицы у них ведут соцсети, значит, секретари там или SMM специалисты а сами сетевики ну, просто живут, наслаждаются своей жизнью, строят команды и никак не, не, не, не благодаря соцсетям выросли в этой теме. Вот. Так тут важный момент сделать так, чтобы мы что-то публиковали в соцсети такое, что приводило к нам людей. Понимаете, если это э, соцсети у вас будет очень красивая, там будут путешествия, там машины, обнимания с какими-то звездами, вы там, там одного обнимете, на другого повесните, значит там э, там в Эмиратах там на будж-халифе, где-то будете висеть. значит то есть, ну, как бы Можно показывать какой-то там яркий, супер, там, интересный стиль жизни, чтобы на страничку смотришь и можно восхищаться, но это не будет приводить людей. Тогда вопрос, зачем вам это, э, вот эта деятельность? Да? То есть, зачем так париться по поводу оформления в эту красоту, когда можно делать другие вещи, которые приводят к вам людей? Поэтому надо чуть-чуть перестраиваться в пользу того, что приводит к вам людей. Это вообще важнейший момент. Я понимаю, что сегодняшний ролик, он так, может быть, сверх, как бы, с ног на голову перевернет представление о ваших социальных сетях и себя в социальных сетях. Да? Вот. Поэтому важный момент – это начать позиционировать то, что приводит к нам людей. Вполне возможно. Вам это кажется диким, вам это кажется необычным. Это будет продукт и его использование в вашей жизни. То есть лично я использую продукты компании, с которой я работаю, я работаю с НСП, и использую их уже 17 лет. И используют мои дети с рождения, и я сам пью витамины, там, пользуюсь там лечебной зубной пастой, и я реально вижу ну, там, колоссальную эффективность в этих продуктах, что без них жизнь была бы другой, не настолько насыщенной. И я говорю об этой насыщенности жизни, о том, насколько меняются там состояние здоровья, самочувствие, там, вес Энергия, работа мозгов, понимаете, вот многие моменты, которые помогают жить чуть-чуть лучше, да, то есть вот покомфортней, поприятней, запах тела лучше, как-то глубже сон, то есть вот об этих вещах я рассказываю в социальных сетях своими словами, не то, что взял там с каталога скопировал, опубликовал и будет счастье. Ну, и свою фотографию, значит, черно-белая фотография до, значит, и цветная после, и можно не худеть. Ну, то есть, это как бы история не, не, не, не про то, что сработает. То есть, лучше показывать результат до и после. И похуделка тут вообще ни при чем. То есть, действительно, свое состояние бывает так, что человек реально не высыпался. У него там куча прощей, Вот какие-то проблемы с суставами. Неприятный запах тела. Неприятный запах изо рта. Это все мы не можем проговорить, когда это есть, но когда это ушло, об этом хочется кричать. И вот э, это в том числе удобный вариант отстроиться э, в плане презентации. Потому что большая часть людей в этой жизни, они не хотят работать в сетевом маркетинге. Они, может быть, хотят, чтобы им э, улучшить кто-то жизнь. Но сами работать в таком тяжелом виде бизнеса, где надо искать людей, где нужно там кого-то в чем-то убеждать. Ну, люди как это представляют? Еще мне скажите, что этого делать не нужно. Да? Что не нужно а, никому доносить информации, проводить встреч, а, значит, а, а, там, до, доводить людей до ума, какие-то вторые, третьи встречи. Вот эту сказку мне не надо рассказывать, я, собственно говоря, тоже сетевик. Поэтому я понимаю, что людям эта работа, она сложная. Им проще пойти на работу, выполнить какой-то функционал, и, и жить, и, и свои цели подрезать под ту зарплату, которую им платят. Потому что ну, так реально проще. И эти люди, они, знаете, это же тоже э, их выбор. Да? Они могут быть клиентами, они могут быть внутри вашей системы, потому что это вы. Потому что они рады поддержать вас, продолжать общение с вами. А когда вы об них вытираете ноги в соцсетях и показываете, что вот... Их жизнь там, или там была, жизнь моя до, несчастный, значит, там, бедный и плохой. А сейчас я счастливый благодаря тому, что вот съездил там, на Бали, там, в Таиланд. И все это благодаря сетевому маркетингу. Понимаете, человек и сетевой маркетинг-то не любит. Ну и со временем и вас перестанет любить. То есть тут надо как бы ну, какой-то найти серединку. А когда вы будете публиковать информацию о том, в чем вас приятно поддержать, то есть через вас приобрести какие-то бифидобактерии для того, чтобы ребенок лучше там, наладил пищеварение, да? какую-то программу детокса, после которой, может быть, с аллергией в организме всей семьи, что-то случится, она куда-то э, растворится, да? чтобы человек там с -с сделал, там подтянул свою фигуру. Может быть, кто-то там восстановит суставчики свои и начнет заново там подтягиваться, сжиматься. Это, это все будет благодаря тому, что вы правильно публикуете материалы себя. И видите, тут уже важно не обязательно быть там, красивым, молодым там, и там, сексуальным. Это же вообще не про это. То есть надо быть собой. Потому что люди, зная вас, они видят вас не только на лучших фотографиях. Они видят вас просто в жизни. Как вы одеваете шапку, как вы приходите, как вы возвращаетесь. Где-то видят вас в транспорте. И видят часто вас в той атмосфере, в которой ну, вы, вы не, никак на мероприятии не выгуливаете платье. Они видят вас обычными. Да? И получается, что... Когда они в соцсетях видят тоже, ну, примерно обычные фотографии, иногда офигенские, иногда вот обычные, они начинают присоединяться к вам энергетически и наблюдать за вами. И чем больше вы публикуете то, что может быть им посильно и полезно, тем больше шансов, что они придут к вам э, как клиенты, и со временем как партнеры. Им нужно увидеть ну, некую простоту и легкость в этой теме. Итак, если вы не перестроитесь на деликатный рекрутинг в соцсетях, то вполне возможно... Люди к вам так и не начнут приходить. Сегодня я лишь затронул тему того, как правильно переехать в сторону продукта. Мы в одном из следующих видео поговорим о том, как правильно выстраивать свой личный бренд в социальных сетях и делать так, чтобы люди шли именно на вас. Вот. Я надеюсь, что мое видео было для вас Ценным, интересным и полезным. Под видео есть мои контакты, если захотите лично со мной связаться. Рад буду кормить вас полезняшками о том, как строить сеть в MLM индустрии. Вот. С вами был Зайцев Алексей. Пока-пока.